Дорогие друзья, все подписчики моего канала, все знакомые подписчиков моего канала, знакомые знакомых, все-все-все, у меня к вам два объявления и одна просьба. Объявление номер один заключается в том, что если долго стучать в стену, она будет ломаться. Мои друзья, которые называются «Дети и наука», Наконец, получили из фонда президентских грантов поддержку на запись моих уроков, 100 уроков математики в супер качестве, с конспектами и упражнениями, весь комплект. Ну и конкретно, так как 10 уроков уже сделано, то получен грант на запись уроков с 11 по 20. А дальше авось как-нибудь и дальше понесется, будем, по крайней мере, на это надеяться. Это первое объявление. Второе объявление заключается в том, что в силу некоторых причин очень важно, чтобы сегодня как можно больше народу посмотрело именно вот эти вот уроки с 11 по 20, естественно, в результате вы будете вынуждены смотреть и первые 10, потому что, ну, как бы 11, он будет с предыдущими связан. В общем, смотреть надо все подряд, но особенно важно смотреть именно с 11 по 20 и Просьба заключается в том, чтобы сделать это и распространить эту информацию по всем каналам. Просто вот по этой ссылке, которая вот здесь внизу к этому видео, да, она ведет на канал Дети и Наука. Вот там нужно, чтобы как можно, можно, можно больше народу просмотрела, поставила лайк и ТД. Так что заходите и изучайте математику.